Добрый день, меня зовут Лилия. Я хотела бы рассказать свои впечатления от первого занятия трансформации, по трансформации мозга. Я была очень потрясена занятием, хотя ну, там, казалось бы, очень уводное, такое, только ознакомительное. Тем не менее, эффект ну, для меня лично был просто потрясающий. Я, во-первых, легко заснула. Рано проснулась, но почувствовала себя очень бодрой. Я давно не чувствовала себя такой бодрой, с такой, с такой ясной головой. И несмотря на то, что в принципе я как бы всегда прислушиваюсь к своему телу и к ощущениям вообще по жизни, ну как бы есть такая, как бы говорят, слушать своего тела. Я всегда слушаю, у меня нету такого оторванности. Но то, насколько я почувствовала, вот именно действительно, как мастер говорил, связь, связь, не просто почувствовать тело, где что какие-то ощущения, где что болит, где что хорошо, а именно я почувствовала какой-то контроль, первое, что я этом, как бы не касалось смешно, на физическом уровне я почувствовала, что я вот, вот просто легко могу стать на цыпочке на носочки и удерживаться. Раньше мне казалось, чтобы стать на носочки, это надо, вот мне всегда учили в йоге, цепляешься взглядом за точку, живот в себя, попу в себя, там все в себя, в струночку. И как бы для меня это все время было напряжением. Я думала, что балансовая поза не для меня. И вот только сейчас я поняла, что вот просто я начала иначе становиться. Я была просто раз и на большой пальчик оп, и вот встаю. Вот, вот, вот просто, конечно, вот сказала и, конечно, падаю. Но я вот это, это вот на физическом уровне был такой эффект. Но на психологическом такое состояние, вот как будто бы ты другой, вот ты другой, и это вот, ну, все. И вот как бы мир поменялся, и какое-то восприятие поменялось. Утром проснулась, сделала медитацию. Настолько она мне легко зашла, прямо вот мне с наслаждением, не просто вот, что надо сесть и сделать, а вот просто я наслаждалась этим процессом. Большое спасибо, я э, жду от этого, от, от, от, в целом от курса действительно шикарных трансформаций меня, моего мозга. Я вот просто в предвкушении, я вот просто хочу туда. Спасибо.